Недовольны зарплатой? Не унывайте! История показывает, что деньги не главное. Брось оружие! Художник Серый не брал платить за, за, за, за, за, за что-нибудь А? То, а? Ни приборов, ни инструментов. Пойдем за оружейником. Может, он наверху? Букер, смотри. Алтарь. Теперь там стоит комсток. Мистер Линь? Чен Линь? Простите, Чен Линь? Кто вы? Говорить громко! За приборов ничего не слышно. Очень сумят. Я Букер Дэвид. Отойти! Приборы очень опасны. Лучше стать внизу с миссис Ли. А, мы от Дейзи Фицрой. Надо поговорить по поводу изготовления оружия. Приборы очень опасны. Не место глупым людям. Хотеть без головы остаться. Мистер Ли. Внизу. А, что с ним случилось? Помнишь его мертвым в камере? Может он... Тоже отчасти помнит, с таким сложно Миссии примириться. Не знаю. Успокой его больной разум. Простите, мэм, я ищу мисс Лин. Я миссис Лин. Нет, я Ты? про маленькую китаянку. Бокер, Она. Это миссис Лин. Инструменты Чэня забрали. Что ему без них делать? Ваш муж, кажется, немного не в себе. Если бы он снова смог работать. Если бы он смог, он... Миссис Лин, можете сказать, кто забрал приборы вашего мужа? Проклятые полицейские! Они унесли их и заперли на складе, в трущобах! Это так? С инструментами он придет в себя? Какая разница? Без инструментов Чен Лин пушки не сделает. Идем в трущобы. Заметил? У него шла кровь из носа. Тут это модно. По-моему. Я зря этот разрыв. Знаете, какую участь уготовили вам Кризи Пицо и ее модельники? Бастуйте, говорят о Бросайте инструменты, говорят о А я вам скажу, едва вы это сделаете. они пытаются вам случить пустые мечты! И эти мечты, друзья мои, стоят недешево. Спасибо. Хочешь спросить, спрашивай. А о чем? О пальцах. Я... я не... Да ладно. Для меня это такая же загадка. Может, Славей знает, но он не говорит. Прости. За что? Мое уродство отлично скрывает стильный наперсток. Говорят, в Париже сейчас все такие носят. Возвращайся, когда деньги будут. Брось оружие. Больше ничего нет. Открой. Сейчас. Отлично! Его кто-нибудь видит? Этот! Сейчас. Ах! у себя забирай Ты, наверное, считаешь меня чокнутой. Девушка, которая оживляет мертвых. Единственный друг который это огромная птица. Наверное, я смешна. Тебе просто не повезло. Я ни за что не вернусь в башню, что бы ни случилось. Они от тебя не отстанут. Почему? Что я им сделала? Ты их пугаешь. Хорошо. Вот чего они хотят, братья. Они морят вас голодом, чтобы вы не возражали, только просили. Они не дают вам учиться, чтобы вы не придумали чего лишнего. Чтобы вы гонялись Эти за люди... сельчанами. Такие Изофинка. Может Лейзи права? Что хочет с ним поквитаться. Пусть сначала вернет нам долг. С нас пушки, с нее корабль. Скоро этот путь откроется вам. Можно сразу пойти в отделение полиции? Или сначала заглянуть в тот бар? Что скажешь? Готовься! Ха. Подай монетку, брат. Не всем так везет с трудоустройством. Boleh. А есть такой. Забирай! И интересно нам вернуться Интересно. Много отмычек не бывает Искры в бутылке, гложит зависть. Ну, отойди варюга хм. Ворюга, Лови! Что доктор прописала? Одно не стоять! Живее! Бей! Бей! Я Бей! вижу разрыв! Сильнее давай! И даже черт! Этот! Цыр! Пожалуйста! Я ж Нас живые мы или сдохли. Я не понимаю, почему с некоторыми людьми обращаются как с людьми, а с другими как с животными. В мире под нами такое происходит сплошь и рядом. Как Привунда дни? Да, как Превунда дни. Там склад. Чтобы достать инструменты, придется прорываться с боем. Знали, Мы раздавили его, букашку, и его Народники и оружие, как огонь с порохом, хватит одной искры. Замок. Сейчас. Открыла. Лови патроны! Загору. Господь судит, я действую! Блеск. Элизабет. Не вопрос. Все. Вот и инструменты. Теперь только нужно доставить их к глазу народа, и мы получим свой дирижабль. Можешь это открыть? Ладно. Открыла. А кому мы помогаем, доставая оружие для глаза народа? Мы помогаем себе. Дейзи ведь может все изменить, помочь этим людям. Ага. мы точно не сможем унести все это назад в мастерскую. Кажется, мы не до конца продумали наш гениальный план. Что это? Похоже на разрыв. А за ним другой вариант этой комнаты, где нет инструментов. Ну, раз их здесь нет, значит... Значит, они должны быть в мастерской. в мастерской. Букер, если мы войдем в разрыв, вернуться уже не получится. Ты уверен, что готов? Что-то изменилось. Так, теперь вернемся к оружейнику и закончим все это. Пора уже сесть на дирижабль и свалить отсюда. Букер, если глаз получит оружие, начнется революция. Как в отверженных. Все эти люди обретут новую жизнь. Ага. Дейзи, все еще можно изменить. Мы можем все изменить. Я не хочу в этом участвовать. Получим дирижабль и улетим отсюда. мире где герой. Я. Я помню. Я вел бунтовщиков. Я и Слейт. Мы сожгли зал героев. Букер. Вольф. Голова трещит. Две памяти в одном мозгу. Букер, Букер, очнись. Нам надо найти Дейзи Фицрой. А потом улетим отсюда на первой леди. Этим людям нужен герой получше. Если вдуматься, Камсток и Фицрой отличаются только именами. Нажмите, чтобы броситься на врагов и нанести им удар торнадо. Зажмите и отпустите, чтобы нанести еще более мощный удар торнадо. Отлично. Давай на Букер. Элизабет. Сейчас. Этот. Сейчас. Смотрите, Блок. Ох, uh. захлемлялся своей кровью. А, он ушел. Uh. Постараюсь uh. найти еще. Ну, похоже, получилось. Не знаю, я перенесла нас в мир, где у народников есть оружие. Или... Я создала такой имя. Огонь не срывается с рук. Поцелуй жжет и грешных, и праведных. Часы звонят в полночь. Какие часы? Вроде они. Ставь на полночь. Чтоб меня. Окружай! Ничего нет! Патроны, лови! Больше ничего нет! думала, все будет совсем не так. Элизабет. Их убили, Букер. Давай, надо уходить отсюда. Идем на фабрику. Нас ждет корабль. Это не наша забота, не наше дело. Ты просто открыла дверь в этот мир, и мы вошли. Ты уверен, Букер? Вдруг я не нашла мир, где Ченлин жив, а... Я же говорила, для меня это как исполнение желаний. Загадала его вот тому. Бриллиант! Братья чистом, я обращаюсь к вам. открыть ворота. Кто-то должен сбить корабль. Это... Вырубим двигатель, и эта штука рухнет. Расваливать. <Слёжение> О -о -о -о -о -о! Смерть основателя! Элизабет, идем внутрь. Надо найти Дейзи на фабрике.